Как астрология рассматривается с точки зрения магии? На самом ли деле так огромное влияние небесных тел на жизнь человека и его событийный ряд? Есть ли люди, которые могут избежать планетарного воздействия, или это в принципе невозможно? И можно ли планетарную силу сравнить со стихийными силами? Заранее спасибо. -Угу. Ну, давайте так, вопрос на самом деле однозначно на него не ответишь, давайте я попробую развернуто. Смотрите, в этом мире есть две основные силы, энергия и информация, вы это знаете. Энергия это стихии, но даже не совсем точно, стихия это потенция к формированию энергии. Вот так, наверное, будет сказать правильно, потенция. Если эта потенция есть, можно создать любую энергию, какую угодно. Но эта потенция всеобъемлющая, она может любую энергию создать, может убрать, может любую информацию стереть, может любую информацию привлечь, но не создать. Стихи информацию не создают. А вот планетарные системы создают как раз информацию. Здесь надо правильно понимать оккультное значение планет не как неких космических образований, которые состоят из элементов да, химических элементов, обладающих вибрациями, частотами и так далее. В оккультизме планеты- это хранители определенного рода информации. А ретрансляторы этой информации, которые ее сжимают, дают ей определенные частотные характеристики, упаковывают в определенный объем и таким образом проявляют в точке приложения, например, здесь, да, в гей, на Земле. Информация может проявиться только тогда, когда найдет достаточное количество энергии. Если энергии нет, информация будет так и оставаться запакованной. Значит, соответственно, управляя энергией самого человека, мы в большей степени можем просчитать, как на него будет воздействовать та или иная стабильная информация. Астрологическое планетарное влияние высчитано, проверено за много тысяч лет, система найдена. И если у человека будет определенный энергетический объем, в том числе и стихийных сил, и он не будет выходить за лимиты, за установленные пределы, то любое планетарное влияние на нем сработает так, как прописано. Но стоит только человеку чуть поддать энергии, то информация планетарная может быть что? Стерта или подкорректирована. Но стоит ему умолить эту энергию, он в большей степени начинает быть зависимым от планетарного влияния. Таким образом, человек, который находится под эгрегориальной системой, который не язычник, не контактирует с природой, Который не умеет работать со стихийными силами, от планет зависит, его гороскоп прописан, и он сбудется чисто один в один. Но если человек умеет работать со стихиями, он умеет работать с энергетикой, он может этой силой, этой потенцией возбудить такой энергетический потенциал в самом себе, что сотрется любая информация, и кармическая, и планетарная, и какая угодно. Соответственно. Соответствует ваш вопрос, соответствует ли планетарная сила силе стихий, в этом случае, я скажу, не соответствует она, не, не, нельзя между ней поставить знак равно, но можно между ней поставить знак тождества, потому что от силы стихии зависит сила планетарных сил. Извиняюсь за такую тавтологию. Если сила стихии есть, Значит, сила планетарная может быть изменена, если силы стихий нет, она превращается в константу. То есть планетарное воздействие есть, но управлять им можно. Есть, я понимаю, откуда идет вопрос. Дело в том, что есть информация, которая сейчас в большом количестве герметическая. Да, информация идущая из герметического ордена, орден Золотой Зари, Телема, да, вот это вот все. А то, орден там, там, восточных тамплиров, Ризенкрайцеры, они тоже разрабатывали эту методу. И там четкая была высказана мысль, что сила стихий это и есть сила планетарная. Сказать, что они ошибались, неправильно. Просто они смотрели, вы не забывайте, что все они были иудохристианами. Иудо христиане лишены силы стихий, потому что сила стихий для них враждебна. Она идет от природы, от силы изначальной, от титанов, от первенцев богов. А сами понимаете, что для этой системы, для системы идиохристианства, все старые боги являются демонами, с контакт с которыми категорически воспрещен под страхом, без страха. Воспрещен. Соответственно, стихийную силу как таковую из первичного источника все, кто находится под вывода христианской матрицы, взять не могут ни в коем случае. Они вынуждены разрабатывать свою концепцию в связи с отсутствием первичного источника энергии. Они берут энергию друг от друга и делать им это таким вот энергетическим вампиризмом, делать им это помогает именно планетарная сила, потому что информация управляет энергией. И в данном случае понимание взаимодействия планетарных потоков, планетарных информационных каналов на человечество, которое практически умалено, лишено права пользования стихийной силы, становится предсказуемым, алгоритмизируемым, просчитываемым, понятным и четко работающим. Здесь нетрудно совершить подмену понятий планетарная сила и стихийная сила. Потому что планетарная сила управляет стихийной силой, значит, это она и есть. Ну что, логично в большей степени занимается языческими практиками, зная друидическую концепцию, да, славянскую волховскую концепцию, с планетарными силами он от них, во-первых, зависит не очень, во-вторых, он их просчитывает и может управлять этими силами через возбуждение и умоление собственных стихий. Неблагоприятные ситуации стереть, благоприятные проявить. Да. Отсюда ответ на ваш вопрос. Все зависит, в какой традиции вы работаете и к каким источником подключены. Человек не может без питания, но он не может жить и без информации. Планетарные силы есть, они воздействуют, но степень их воздействия зависит только от вашего умения и от вашей боли.